и пассиве во всех временах группы FUTURE будущего времени. Дорогие друзья, есть в будущем времени в английском языке четыре типа предложений. Первое – это будущее – простое предложение, будущее – продолжительное предложение, будущее – завершенное предложение, и будущее, продолженное, завершенное предложение. То есть четыре типа действий. Первый тип действия, будущее простое, это я буду читать, я буду писать, я буду стрелять, я буду бегать. В данном случае я буду пить. I will drink. Я буду пить. Вот и все. Ничего сложного нет. Это простое, обычное, я буду пить каждый день, I will drink every day, я буду пить через день, я буду пить по жизни вообще, я буду пить своими друзьями, я буду пить 120 раз в день. Это обычное, простое предложение, I will drink, вот и все. Второй тип действия, это будущее продолженное, будущее длительное предложение, имеющее длительность, процесс, например. Завтра, то tomorrow, I will be drinking, я буду пьющий, drinking – это пьющий. Индовое окончание, Инд. я буду пьющий, I will be drinking, пьющий. Весь день, или весь обед, или весь месяц, процесс, длительность, или с до пяти, или весь день я буду пьющий, I will be drinking, вот и все. Если скажете, я завтра буду пьющим, и не скажете, целый день, или весь всю неделю, или весь месяц, не пойдет. Это будет простое предложение. Первый тип. I will drink. Я буду пить. А если хотите сказать, что буду целый день пить, или с трех до пяти, или весь месяц буду пить, все, so I will be drinking all months, весь месяц, или весь год, all year, I will be drinking, инговые окончание я буду пьющим на протяжении недели, следующий, next week, вот и все. Тут длительность, длительность в будущем. Третий тип действия, это когда надо сказать, что что-то сделано у меня. В данном случае глагол пить, значит я напьюсь. Но не просто, а то если, если сказать я напьюсь, это результат, конечно. Похоже на первый тип действия, но первым я буду пить. Каждый день, через день с моими друзьями, значит, один буду, 120 раз буду пить, это обычное простое. А здесь вы говорите о результате. Я напьюсь, но обязательно добавьте время к какому-то времени, и тогда будет третий тип действия. То есть, если вы хотите сказать, что я завтра напьюсь, или в следующем году напьюсь, или в следующем месяце напьюсь, вы должны сказать, значит, выбрать третий тип предложения, в котором используется Кроме элемента will еще глагол have. Итак, как будет? Я завтра напьюсь, но обязательно время, трем часам, или к обеду, или к твоему приходу, вот так должно быть. А как оно будет на самом деле выглядеть? Третье действие. I will have drunk. I will have drunk. Но обязательно скажите трем часам by 3 я напьюсь к трем часам i will have drunk к трем часам или к обеду или к твоему приходу я приготовлю значит обед к твоему приходу это тоже этот тип действия i will have cook it глагол готовить cook третья форма вторая форма будет потому что глагол правильный cook it твоему приходу. Или к обеду. байдин by к by обеду. Я приготовлю суп к обеду. I will have cooked soap by dinner Вот и все. Это третий тип действия. А второй протяженность, процесс. Третий, это результат, когда хотите сказать. Я хочу напиться. Вот и все. Или я хочу приготовить обед. Но обязательно, чтобы было время к какому это будет сделано. Тогда будет то, что надо. Будет это третий тип действия, перфект, так называемый, в будущем. И четвертый тип действия, это когда сочетается второй тип действия, протяженность, процесс, непрерывность, длительность, я буду пьющий там. это, И, и, и третий тип действия, это результат, что что-то уже имеется. Ну, например, завтра к твоему приходу я уже буду пить два часа. Как мы скажем? I will have been drinking. Это как раз контейнер говорит. I will have been drinking for two hours. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нет. Теперь, что касается пассива. Пассив – это когда меня. Я пью – I drink. Я буду пить – I will drink. А когда меня поет, это уже другое. I am drunk меня в настоящем времени. А в будущем, как мы скажем, меня поют. Обязательно глагол быть должен быть в будущем времени. Меня поют I will be drunk. Меня будут поить. То есть пассив, в нем всегда основной глагол пить, третья форма глагола, drunk, везде. В первом типе действия drunk, втором, третьем и четвертом drunk. И должен быть обязательно глагол быть. В будущем времени это be. Значит, когда делаем continuous, тогда вставляем пинг. Посмотрите там предложение. Второй тип действия. bing вставляем. Все, ваш пассив, вот этот, drunk, во втором типе действия, он становится активный Благодаря, тому, что вы вставляли bing. Одно словечко вставили туда. bing перед drunk. И все. А у перфекте вы вставляете пин bing. Вот и все, дорогие друзья. А в четвертом типе есть. Представляете и пин, и пинг. Посмотрите внимательно. И это будет все. Спасибо, дорогие друзья. Дорогие друзья, добрый, день. добрый день для тех, кто хочет расстоять, вас потренироваться в предложениях будущего, настоящего или прошедшего времени для предложений вопросительных, утвердительных, а также отрицательных. Дорогие друзья, наш урок завершен. Вы были на канале Питая Корбатюкс. Я вам желаю удачи, успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, лайки. Всего вам доброго, so long, пока.